В Средиземном море есть маленький остров, не отмеченный ни на одной из карт. Его нельзя увидеть с другого острова, да и с него самого не видна никакая земля. На этом острове стоит маяк, разъеденный возрастом и морской водой, в котором никогда не загорается свет. Внутри нет ничего, разве что спиральная лестница наверх и древние Книг, в нем все перетянуто старой кожей, за исключением одного пустого места. Взятая с полки книга бросится открытой тебе в руки, и начертанные в ней слова начнут выкрикиваться в воздух. Ты должен силой закрыть книгу и затолкнуть ее в обратную полку, иначе извечное зло, которое вмещает эти страницы, вырвется на свободу и тебе придется занять его место чернилами и кожаными лентами, изготовленными из твоих собственных плоти и крови. Однако, если ты принесешь на остров нужную книгу и заполнишь ею пустое место, як зажжет свет. Пока он будет светить, мир будет наслаждаться бесконечным раем. Все зло мира будет заточено внутри маяка, Пока оно будет там, никто не сможет попасть внутрь или выйти наружу. Единственная сложность – ты будешь заперт навечно, вместе со всем злом, когда-либо известным или задуманным человеком или богом. Единственным способом спастись является потушить молитв.